После внесения данных по статьям расхода в авансовый отчет нужно приложить скан-копии первичных документов. Для корректной работы с файлами предпочтительно запускать программу 1С-задачник в браузере Google Chrome. Обратите внимание, что скан-копии должны быть приложены в хронологическом порядке и должны быть читабельны, текст и сумма должны отчетливо быть видны. Нажимаем кнопку «Каталог файлов SDK». Нажимаем кнопку «Добавить». Указываем путь к отсканированному документу. В поле «Комментарий» необходимо ввести краткое описание файла. Нажимаем кнопку «Записать и закрыть». Отсканированный документ приложен к отчету. Обратите внимание, к документам, счет или акт оказанных услуг необходимо прикреплять чеки, подтверждающие оплату документов. Чтобы убедиться, что скан загружен корректно, нужно попробовать открыть их. Для этого двойным щелчком нажимаем в поле «Путь к файлу». Чтобы удалить ошибочно загруженный скан, нужно выделить документ и нажать кнопку «Удалить». Для возврата в форму «Авансовый отчет» нажимаем ссылку «Основное».